Здравствуйте, дорогие партнеры и гости ФОХО. Я Лоу Цефа из Международного бизнес колледжа ФОХО. Очень рад возможности в очередной раз поговорить с вами на тему здоровья. В современной жизни можно заметить, что люди уделяют все большее внимание своему здоровью. Но почему же люди все-таки теряют здоровье? С точки зрения китайской медицины, это происходит из-за нарушения баланса ин и ян, снижения функций органов и нарушения проходимости меридианов. Поэтому сегодня мы можем при помощи регуляции функций внутренних органов, регуляции проходимости меридианов и регуляции баланса ин и ян помочь очень многим людям значительно улучшить состояние своего здоровья. Я уверен, что у многих людей могут появляться такие проблемы, как, например, дискомфорт в плечевом отделе, или дискомфорт в желудке, или изменение фигуры и так далее. И они хотят улучшить состояние своего здоровья с помощью новых способов и методик. С помощью каких продуктов им может помочь компания ФОХОУ? Какими способами мы можем помочь им? Для начала нам нужно понять, что самой основной причиной возникновения болезней у современных людей является непроходимость меридианов. В китайской медицине существует много различных способов регуляции организма. Это, например, иглоукалывание, массаж туйна, вакуумные банки и другие. Эти классические способы внешней регуляции оказывают очень хороший эффект но при этом имеют ряд неудобств. К примеру, иглоукалывание не очень подходит людям, боящимся боли. При использовании прижигания многих волнует вопрос безопасности из-за использования огня и так далее. В компании Fouhou есть один замечательный продукт, отлично решающий все эти проблемы. Он называется биоэнергомассажер. Действие этого продукта напрямую связано с меридианами или энергетическими каналами нашего тела. В китайской медицине есть такое выражение – при непроходимости меридианов появляется боль. Другими словами, боль – это следствие непроходимости меридианов. Биоэнергомассажер в первую очередь решает проблему этой самой непроходимости. В чем принцип работы этого прибора? Он заключается в изменении электрофизиологии, которая в свою очередь изменяет электрическое сопротивление в акупунктурных аку точках. И таким образом нормализуется проходимость каналов или меридианов. Исследователи обнаружили, что при нарушении проходимости меридианов или проблемах в акупунктурных точках, в этих местах происходит изменение электрического сопротивления. Используя биоэнергомассажер, мы можем изменить электрическое сопротивление в проблемных местах и таким образом решить большой спектр вопросов со здоровьем. Биоэнергомассажер – это уникальное оборудование для физиотерапии, поскольку оно способно при помощи специального чипа преобразовывать электрическую энергию в энергию нашего тела. И именно поэтому многие после использования биоэнергомассажера обнаруживают, что у них прибавляется сил и энергии. Многих интересует вопрос, безопасно ли пользоваться биоэнергомассажером. Об этом можно не волноваться, поскольку микроток на выходе находится в безопасном для человека диапазоне. Не стоит тревожиться о безопасности, это абсолютно безопасно. Этим оборудованием уже воспользовалось огромное количество людей во всем мире. Кроме того, многочисленные данные подтверждают, что ток на выходе данного оборудования не может нанести никакого вреда организму. Кроме того, биоэнергомассажер – это очень экологично. Так что этот способ можно вполне назвать экологичной и комфортной физиотерапией. Почему это так? Потому что в этом случае никакие инородные предметы не вводятся в тело, процедура не причиняет боли или других дискомфортных ощущений. Именно поэтому биоэнергомассажер это уникальный, экологичный, безопасный и комфортный метод физиотерапии. Этот прибор можно абсолютно спокойно использовать как в домашних условиях, так и в косметическом салоне или физиотерапевтическом кабинете. Одна из отличительных особенностей биоэнергомассажера заключается в том, что мы можем делать сеанс к самим себе, а также выполнять сеанс другим людям, например, членам своей семьи. Пользоваться им очень и очень удобно. В обычной жизни, если мы говорим о регуляции здоровья, многие предпочитают выполнять регуляцию самостоятельно. И биоэнергомассажер массажер представляет для этого много возможностей. Для этого у нас есть специальные перчатки, ультразвуковая насадка или специальные накладки. К примеру, если сегодня у меня заболели колени, я могу просто надеть перчатки и проработать больное место. Это очень удобно. Или у меня заболел живот. Я точно так же могу проработать область живота. Это тоже очень удобно и очень комфортно. Неважно, делаю ли я процедуру себе или другим, я могу использовать для этого перчатки Биоэнергомассажер помогает коренным образом защитить здоровье Когда мы делаем сеанс кому-либо, многие беспокоятся, что патогенная ЦИ другого человека может негативно повлиять на нас Однако в этом случае у нас есть перчатки, и мы не контактируем напрямую с другим человеком Кроме того, что в биоэнергомассажере есть перчатки, с помощью которых мы можем проводить регуляцию меридианов внутренних органов, в нем также есть ультразвуковая насадка. Давайте посмотрим на нее. Вот так она выглядит. Частота колебаний ультразвуковой волны, которую она производит, составляет 1 миллион колебаний в секунду. Таким образом, она помогает активизировать клетки, повысить клеточную активность, ускорить клеточный метаболизм. Использование перчаток помогает повысить уровень энергии в акупунктурных точках, замедлить процессы старения внутренних органов, а также очистить кровь от токсинов. Чем может помочь ультразвуковая насадка? Она может помочь в решении косметологических задач, улучшить внешний вид кожи лица и фигуру. Сегодня я хочу показать принцип действия этой насадки, благодаря которому она помогает очистить кровь и повысить активность клеток. Под действием ультразвука даже обычная вода превращается в низкомолекулярную. Как мы знаем, обычная вода изначально имеет высокомолекулярную стру... структуру. Под воздействием ультразвука она очень быстро меняется на низкомолекулярную и происходит мгновенное распыление. Надеюсь, всем хорошо видно. Поднесу немножко ближе к камере. Так лучше видно. Отлично. Все, увидели, как только вода попадает на насадку, она становится низкомолекулярной и тут же распыляется. К примеру, когда мы используем насадку на лице, благодаря этому свойству ультразвука, питательные вещества, находящиеся в косметических средствах, лучше проникают в кожу. Они впитываются намного быстрее. Сделаем еще один эксперимент, чтобы показать, как насадка повышает скорость обменных процессов и очищает кровь. Нужно помнить, что когда мы используем насадку, нам нужна проводящая среда, то есть наш специальный гель. Вот как он выглядит. Итак, тут у меня стакан воды, куда я добавил немного геля для душа. Обратите внимание, вода помутнела. Давайте посмотрим, как с помощью насадки мутная вода очень быстро снова станет прозрачной. Насколько ускорится этот процесс? То же самое происходит и в нашем организме. Ускоряется процесс метаболизма и происходит очищение. Давайте посмотрим. Вот так. Мутная вода мгновенно снова стала прозрачной. Попробуем еще раз. Вот. Да, действительно замечательный прибор. Почему? Потому что эта маленькая насадка помогает ускорить процессы метаболизма и тем самым очистить организм. Но кроме перчаток и насадки, о которых я уже говорил, в биоэнергомассажере есть также и специальные накладки. Принцип их использования очень прост. Просто накладывать их в проблемное место. Это очень просто. Итак, дорогие друзья, биоэнергомассажер – это действительно отличный оздоровительный прибор. И с его помощью можно э, выполнить регуляцию работы внутренних органов, улучшить проходимость меридианов и повысить уровень энергии организма. Когда вы пользуетесь перчатками, обязательно используйте массажный гель и энергетический бальзам. Обратите внимание, вот так выглядят эти продукты. Эти два продукта помогают нам более эффективно открыть аккупунктурные точки и меридианы, энергетические каналы и быстро восполнить энергию. Давайте более детально рассмотрим бальзам. В состав этого бальзама входят стволовые клетки швейцарских яблок. Они способствуют быстрому заживлению ран, а также замедляют старение кожи. Поэтому наносите бальзам, когда пользуетесь биоэнергомассажером. Это не только подарит вам комфортное ощущение, но и омолодит вашу кожу. Еще в составе бальзама есть такое вещество, как ресвератро. Ресвератрол обладает очень мощными антиоксидантными свойствами. Почему наше тело стареет? Это происходит из-за наличия большого количества свободных радикалов. А ресвератрол обладает отличными антиоксидантными и против... противовоспалительными свойствами. Мы знаем, что такое лекарство, как аспирин, также обладает хорошими противовоспалительными свойствами. Но ресвератрол, входящий в состав этого бальзама, справляется с воспалениями в 60 раз лучше, чем аспирин. Также в состав бальзама входит еще один природный антиоксидант – пикногенол. По антиоксидантным свойствам он превосходит витамин С в 50 раз. Кроме антиоксидантов и веществ, замедляющих Старение. В состав бальзама также входят экстракты лекарственных растений традиционной китайской медицины, как, например, лигустикум сычуанский, куркума, полынь и корица. Какую роль играют экстракты этих растений? Они способствуют улучшению кровообращения и выведению холодных патогенных факторов. Поэтому... После нанесения бальзама вы можете почувствовать согревающий эффект. Это помогает вывести холод из организма. Также это помогает улучшить кровообращение и тем самым достичь локального улучшения в проблемной зоне. Бальзам также обладает более утоляющим эффектом. Если у вас болит колено или плечо, или локоть. Вы можете смело использовать его. А это наш специальный массажный гель. Его лучше использовать в комплексе с бальзамом. Таким образом, их эффект будет еще сильнее. Это позволит еще эффективнее улучшить проходимость меридианов. Это проводящий гель, который мы используем совместно с ультразвуковой насадкой при проведении косметических процедур. Благодаря знакомству с биоэнергомассажером мы узнали, что он способствует восстановлению организма. Может помочь решить проблему болей, может помочь решить проблему переутомления, а также может использоваться в косметических целях. Мы можем использовать его на любом участке тела. Многие люди, когда слышат все это, соглашаются, что это действительно отличный оздоровительный прибор. Но остается вопрос, какую пользу этот прибор может принести конкретно вам? Во-первых, благодаря освоению техник работы с этим оборудованием, вы можете стать отличным домашним физиотерапевтом. Что касается наших многочисленных друзей. Это изучение техник, приобретение новых навыков, ведь многим нравится китайская медицина. И после того, как вы освоите эти техники, вы сможете с помощью метода физиотерапии традиционно китайской медицины решать проблемы с собственным здоровьем и здоровьем своих близких. Многие люди будут вам благодарны. Что касается лично вас, то использование биоэнергомассажера в сочетании с другой пероральной продукцией позволит вам гораздо меньше болеть. Можно заметить, что немало людей из-за частых болезней тратят очень много денег. Тратят большие деньги, но болезни все равно не отступают. Естественно, ни один человек не хочет болеть. А использование биоэнергомассажера позволит вам гораздо меньше болеть, тратить меньше денег и повысить качество своей жизни. Я приведу самый простой пример. Допустим, вы регулярно проходите сеансы базовой биоэнергии регуляции для всего тела. В этом случае ваш иммунитет станет гораздо крепче. Это особо актуально в настоящее время, когда во многих странах и регионах все еще наблюдается достаточно непростая эпидемическая ситуация, связанная с коронавирусом. Что касается коронавируса, то китайская медицина считает, что очень важно повышать иммунитет, а использование базовых техник биорегуляции позволяет эффективно повысить иммунитет легких и всего организма в целом. А если добавить к этому эликсир «Феникс», то наша иммунная система будет работать гораздо лучше, еще надежнее защищает наш организм. Еще одно преимущество в том, что использование биоэнергомассажеров позволит вам повысить эффективность приема другой оздоровительной продукции. Все мы знаем, что вся пища, что вся пища попадает сначала в ротовую полость, потом проходит пищевод, попадает в желудок и только затем в кишечник. И чем лучше проходимость меридианов, тем лучше проходит процесс пищеварения и усвоения питательных веществ. И наоборот, чем хуже проходимость меридианов, тем медленнее движение энергии в теле. Неважно, какую продукцию вы принимаете. Это может быть эликсир санцин, капсулы линджи или сючинфу. Если вы параллельно с этим используете биоэнергомассажер, то это способствует более быстрому и лучшему усвоению продукции и, конечно, эффект в этом случае будет более быстрым. Поэтому, если вы принимаете другую продукцию, не забывайте пользоваться биоэнергомассажером. Это позволит повысить ее эффективность. В-третьих, если у вас дома есть биоэнергомассажер, это равносильно тому, что у вас дома постоянно находится собственный косметолог. Почему я так говорю? Использование биоэнергомассажера поможет уменьшить объем талии, сделать фигуру более стройной. Уверен, что все наши зрители хотят красивую фигуру. И биоэнергомассажер может помочь вам получить ее. Это касается и ухода за лицом, проведения косметических процедур. У нас есть ультразвуковая насадка и наш замечательный гель. С их помощью можно делать подтяжку кожи лица и придать лицу более красивую форму. Так что если у вас дома есть этот прибор, это практически то же самое, как если бы у вас дома был собственный косметологический кабинет. В Китае есть поговорка: стремление к красоте есть в каждом человеке. Другими словами, все хотят быть красивыми, иметь красивое лицо и фигуру. Если у вас будет биоэнергомассажер, он поможет вам в решении этих задач. В чем еще может помочь биоэнергомассажер? Так это в продвижении другой продукции компании. Он помогает сделать продвижение более легким. Во-первых, вам легче приглашать своих потенциальных клиентов. Например, я купил биоэнергомассажер, принес его домой, потом я могу просто позвонить своему другу и сказать, что у меня появился этот замечательный прибор. И он может прийти ко мне и просто попробовать его на себе. Скорее всего, он откликнется на мое приглашение. Это значительно упрощает процесс приглашения. Когда ваш друг придет, просто сделайте ему сеанс чтобы он ощутил на себе замечательный эффект китайской физиотерапии. Проводите сеанс, вы можете общаться со своим клиентом и продвигать другую продукцию компании. Так что вы можете заметить, что с этим прибором становится гораздо проще приглашать клиентов и заниматься продвижением продукции. Следующее преимущество в том, что биоэнергомассажер может стать отличным инструментом для развития бизнеса с компанией ФОХОУ. Поскольку бизнес платформа ФОХОУ может подарить человеку не только здоровье и красоту, но также богатство и свободу. И если у вас есть биоэнергомассажер, вам будет гораздо проще сделать первые шаги по развитию своего бизнеса. Если у меня есть друзья, я могу пригласить их на сеанс. Если они придут, я могу рассказать им о другой продукции. Если у них есть потребность, я могу удовлетворить их, провести с ними сделку. Естественно, мой доход будет расти. Сейчас мы можем наблюдать, что во многих местах все еще бушует эпидемия коронавируса. Это привело к тому, что людям стало труднее зарабатывать деньги, сложнее искать работу. Но если у вас будет биоэнергомассажер, вы заметите, насколько проще станет ваша работа. В любом месте, в любое время могут появляться возможности для увеличения своих доходов. На этом обучении вы получите теоретические знания и освоите практические техники. В рамках обучения мы говорим о том, что такое меридианы и акупунктурные точки в теории китайской медицины. Касаемся способов диагностики по спине, а также того, каким образом при помощи регуляции на спине устранить те или иные недомогания. А также разбираем косметические техники для лица. Важно, вы очень быстро сможете превратить эти знания в актив, способный увеличить ваш доход. В базового обучения вы получаете право принять участие в продвинутом обучении. В рамках этого курса мы разбираем варианты регуляции при конкретных проблемах в тех или иных участках тела. Например, это регуляция при проблемах с шейным отделом и плечевым поясом. Регуляция при проблемах с ногами и поясничным отделом. Техники для коррекции фигуры в области живота. А также техники регуляции при нарушении сна при гинекологических проблемах и так далее. Когда вы прошли базовый курс, у вас уже есть базовые знания и определенный опыт, чтобы принять участие в обучении следующего уровня. После успешного прохождения обучения вы получаете сертификат Пекинской ассоциации иглоукалывания и моксотерапии. Сертификат можно проверить на подлинность на сайте, по имени и номеру. Это можно сделать из любой точки земного шара. Мы еще называем биоэнергомассажер домашним физиотерапевтом, который заботится о здоровье всей семьи. Это отличный, высококачественный оздоровительный продукт и одновременно с этим инструмент по развитию бизнеса. В настоящее время этот продукт завоевал любовь огромного числа пользователей во всем мире. Но, что более важно, благодаря ему здоровье очень многих людей изменилось в лучшую сторону. В Африке, в Азии, в Европе очень многие люди, которые до этого не имели возможности улучшить свое здоровье, смогли сделать это при помощи нашего биоэнергомассажера. Знакомство с биоэнергомассажером, обучение работы с ним однозначно поможет вам в решении многих проблем. Также вы получите отличную поддержку. В китайской медицине считается, что до того, как болезни дали о себе знать, необходимо уделять внимание профилактике. И наш прибор отлично подойдет для этой цели. С его помощью можно укрепить иммунитет и профилактировать различные заболевания. Но кроме профилактики, когда уже имеются определенные проблемы со здоровьем, мы также можем использовать те или иные техники для регуляции и улучшения состояния. Данную регуляцию можно совмещать с приемом другой оздоровительной продукции нашей компании. Это может быть эликсир феникс, капсулы линджи, эликсир санцин, эликсир три драгоценности и так далее. Конечно, научно-исследовательский центр ФУХУ постоянно работает над созданием новой продукции, чтобы обеспечить потребности наших партнеров и потребителей из разных стран. Совсем недавно у нас появился новый энергетический палантин Фасциальный массажер, напиток с пептидами женьшенья, женьшень мультипауэр, пластырь Magic In Yan, новая массажная подушка из ватекса. Мы всегда стараемся при помощи новой продукции помочь еще большему числу людей. Надеюсь, что наши зрители как можно раньше воспользуются биоэнергомассажером и оценят удивительный эффект китайской физиотерапии. И, конечно же, помогут многим людям. Улучшить состояние своего здоровья.